Приветствую вас, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Девы. И конечно же вы всегда можете заказать прогноз на неделю по трем сферам жизни, где мы с вами рассмотрим на каждый день, что вас ожидает в отношениях, финансах и в здоровье. А также вы можете заказать на каждую сферу отдельно прогноз на месяц, где вы также получите на каждый день мои рекомендации. Ну а сейчас что ожидает деву на этой неделе? А вот девы будут ориентированы на расширение контактов и вряд ли смогут усидеть дома. В семейной жизни могут немного испортиться, возможно, даже из-за этого а, отношения возрастет вероятность конфликтных ситуаций. Одной из вероятных причин напряженности может стать нежелание кого-то из членов семьи выполнять домашние обязанности и поручения. А невыполненные обещания, обязательства приводят к нарушению основ порядка в семейном укладе. Лично для вас гораздо интереснее будет проводить время вне дома на этой неделе особенно на улице, в поездках, в общениях с друзьями и знакомыми. Возможно, вы будете уходить от конфликтов в семье и э, попадать в другую среду общения, где вас будет устраивать э, состояние, вашего, ваше внутреннее состояние, и вам там будет интереснее. Могут состояться также новые знакомства, а в том числе и романтического свойства. В общении со знакомыми вы можете найти взаимопонимание, при том намного легче, чем с близкими. Успешно пойдет учеба, отношения с преподавателями, сокурсниками и с коллегами, если вы повышаете квалификацию. Это все будет складываться доброжелательно. И также это хорошее время для увеселительных поездок. Что касается отношений на этой неделе, то влюбленным девам я рекомендую использовать для инициативы 26 февраля. Это отличный день для общения, для свиданий, для сближения. И если вы застенчивы или столкнулись с досадным внешним препятствием, вам может неожиданно дать удачный совет кто-то из близких, друзей или даже, возможно, родственников. А во второй половине недели возрастает ваша уязвимость, особенно 1 и 2 марта. Вы можете неудачно выбрать слова для выражения своих чувств, неверно или болезненно отреагировать на поведение партнера. Ну, не время делать подарки в знак любви на этой неделе, и особенно на выходных. Что же касается карьеры и финансов, то сильным качеством ДЕВ на этой неделе будет умение контактировать и находить взаимопонимание с окружающими людьми. Большую часть сложных вопросов вы сумеете успешно решить благодаря привлечению знающих и влиятельных людей, которые могут сделать то, что вам самим пока недоступно. Успешно пройдут рекламные мероприятия, особенно у консультантов или людей, которые работают именно активно с клиентами. Ускоряется товарно-денежный и информационный обмен, расширяются ваши услуги. Вместе с тем могут быть осложнения при подготовке отчетов. Ну что, мои родные, мы желаем вам счастья, любви, изобилия еще больше на этой неделе. Конечно же, мы рады всегда вам на нашем канале, вашему активному действию, общению с нами на нашем канале через лайки, репосты и, конечно же, комментарии. Для того чтобы вы всегда были в курсе новых видео, коих у нас выходит очень много, помимо прогнозов, подписывайтесь на наш канал и включайте колокольчик. Так вы будете получать оповещения о выходе нового видео. А вас ожидают впереди еще сюрпризы. Март будет богат на сюрпризы и на новые видео, на новые рекомендации. И для того, чтобы оставаться с нами всегда на связи, ставим лайк, делаем репосты, подписываемся на канал. Я вам говорю на этом до свидания. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. И, конечно же, как обычно, по нашей уже давней традиции, обещаете стать еще чуточку счастливее. Пока-пока, мои родные. До новых встреч!